Всем привет и добро пожаловать на мой канал, я Тилька, и прежде всего, как я начну это видео, я хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Желаю вам, чтобы у вас все было в нем хорошо, замечательно, здорово, весело и очень круто, без всякого как... Какиша, какули, В общем, с Новым Годом. Сегодня я решила показать вам, что мне подарили на Новый Год. Я сама лично обожаю смотреть подобные видео, потому что мне всегда интересно, что кому и что я подарил, и посравнивать, что же подарили мне в этом году. Немножечко так по-доброму позавидовать и сказать, ну, надо как-нибудь кому-нибудь намекнуть, чтобы мне подарили это в следующий раз. Поэтому надеюсь, что вы тоже любите такие видео. У меня не так много подарков, возможно, как у кого-то может быть, но я считаю, что мои подарки для меня самые ценные, потому что мне их подарили, естественно, самые близкие люди. Я не знаю, видите ли вы их сейчас за кадром или нет, потому что у меня не поворачивается экранчик на камере, поэтому не знаю. Видимо, скорее всего, нет, потому что, наверное, мне видно как-то вот так по молочный план. Как называют люди, было бы у меня молочное что-то, ну да ладно. И без молочка. Новый год без молока. Е -е -е -е -е -е -е. Я сейчас попытаюсь вам показать, сколько у меня подарков в общей сложности получилось, то есть у меня есть 4 вот таких вот пакета с подарками, и есть еще кое-какой подарок без пакета, потому что пакет я, естественно, выкинула, как бы не подумала, но вот что сохранила, то сохранила. Давайте начнем с того, что мне подарили одни из моих друзей. Это... пакетик упал. Это Глеб и его девушка Ксюша Они мне привезли из Франции очень много всяких вот таких вот шоколадок Которых я уже, ну видите, изрядно подкошила, потому что они вкусные Тут различные такие вот трюфелечки Еще немножко шоколада Вот такие вот маленькие пластиночки, которые безумно вкусные Они очень молочные И тут еще вот такой вот темный э, шоколад, пока что я его не ела, потому что сначала я люблю поесть весь молочный, а потом уже приступать к горькому шоколаду, но вот что есть, что есть. А еще мой друг, который работает иногда с стилем, подогнал мне вот такие вот приятные всякие ништяки от Рамштайн. это стикер, на котором изображена эмблема Rammstein в ангельских каких-то крыльях, тут написано Flaky пауль Paul Oliver Richard, Шнайдер и Флаки То есть вся группа здесь перечислена На этом стикере И стикер такой достаточно большой Скорее всего он и как все стикеры в нашей семье Пойдет на будущий ноутбук Дениса Также здесь были два вот таких вот магнитика Тоже Рамштайн Они достаточно простые Но это миленько Также здесь лежат две вот такие вот нашивочки тоже, собственно, с символикой Рамштайн. Тут написано Рамштайн. Одно из самых прикольных, что я тут нашла, это вот такие вот беленькие штучки. Я думаю, что несложно догадаться, что это переводная татуировка с надписью Рамштайн. Да, у меня будет как минимум два раза, возможно, где-то на моей части тела надпись Рамштайн. Так что обязательно, если вдруг увидите, отмечайте в Инстаграм меня и пишите: «Ага, я увидела вот эту татуировку на тебе. Пока не знаю, когда ее наклею, но обязательно два раза. Из двух я ей воспользуюсь. И еще мне подарили вот такой вот маленький значочек «Рамштайн», который можно прикрепить либо вот сюда, либо куда-нибудь в другое место. В общем, типичный маленький значок, опять-таки, эмблема «Рамштайн». А еще в пакетике лежала вот такая штучка, которая обычно служит для того, чтобы закреплять какие-то пропуска или прочие штуки. И тут такие опять написано «Рамштайн», и это очень крутая вещь. Я теперь могу выделываться, надевать какие-нибудь штуки, пропуска и ходить вот так, что типа «А, у меня что?» А теперь я предлагаю посмотреть на подарки, которые мне подарили мои мама и папа и мама и папа Дениса. Так как ко мне стоит ближе подарок от моих родителей, то я вам, собственно, с него и начну. Мне родители подарили вот такой вот большой... Мне с Денисом... Надо поправить. Нас с Денисом мои родители подарили вот такой вот миленький кулечек со снеговичком, в котором так достаточно увесится все. Естественно, тут были сладости, но сладостей уже нет, потому что я их скушала. Там были Рафаэлки. Обожаю Рафаэлки. А то, что осталось, я вам сейчас покажу. Во-первых, мы родители подарили нам вот такую вот свечку серенького цвета, на которой написано Happy New Year. Она, к сожалению, не пахнет, но просто обычная вот такая вот круглая свечка для Рождества. Будем ее с ней сам и наслаждаться жизнью. Также мои родители подарили мне вот такой вот магический шар. Обычно я их выставляю себе, когда у меня Новый год. У меня есть один такой с оленем, он, скорее всего, сзади меня, вам сейчас виден. И теперь мою коллекцию пополнил вот такой вот шарик, внутри которого стоит домик. Если его поболтыхать естественно пойдет снег а еще я очень удивилась то что эта штука делала так я в первый раз очень сильно удивилась потому что я думала что это просто обычный шар но когда я узнала то что он музыкальный я такая вау Офигеть! И, кстати, Санса тоже первый раз, когда увидела этот шарик, она максимально офигела от того, то, что что-то поет и дзинкает. Ну и так как ä, я всегда люблю, когда мне дарят кружки, мама подарила нам с Денисом две вот такие вот кружки. И сказала то, что, ну, с оленем пусть себе возьмет Наташа, а ты себе, Дениска, возьми с лисичкой. И это вот такие вот, мне нравится их дизайн-кружечки. Они беленькие, немножечко с такими черными вкрапинками. Моя, собственно, с оленем, как я уже сказала, с красненькой такой водочкой вокруг вот этой каемочки, а у Дениса зеленая. И тут, кстати, есть надписи новых знакомств и неизведанных маршрутов Неизведанные маршруты, я надеюсь, у нас точно в этом году будут Потому что мы поедем в Таиланд и решили в этот раз попробовать что-то новенькое там А новых знакомств, ну, в принципе, мне знакомств хватает и не надо Особенно, если мы поедем в Таиланд без новых знакомств Что мы там новенькое попробуем в Таиланде? В смысле? Звучит еще на что новенькое попробуем в Таиланде? Ну я имела в виду, дуриан мы будем пробовать. Мы так и не попробовали в прошлый раз дуриан. Вы без меня, вы без меня вскрыли упаковку поржали и выкинули. Я так и не попробовала. А родители Дениса подарили мне вот такой вот пакетик. И я думаю, что по названию, если у вас есть такой магазин, то вы можете догадаться, что здесь лежит какое-то белье, но в моем случае это вот такая вот пижамка с шортиками. Мне безумно нравится цвет, потому что я фанат бирюзового цвета. Он для меня красивый. У меня даже диван бирюзового цвета. И к, этой, к этим шортикам идет вот такая вот рубашечка. Я сейчас в последнее время люблю вот такие вот вещи, особенно для сна Которые из такой атласной или шелковой ткани Потому что в них не жарко спать Так как у нас в квартире постоянно жарко с плюс открытым окном То вот такие вещи для меня спасения. Ну и плюс я очень сильно люблю пижамки как же я могу забыть про своего главного друга и подругу? Это Лиса и олигарх, которые подарили нам с Денисом тоже подарок. А, Денис, к сожалению, мне не положил то, что ему подготовили ребята. Я не знаю, почему можете предъявить ему претензию об этом в комментарии, но я покажу, что ребята подарили мне. Да, Денис, тебе должно быть стыдно. Так как я а, сейчас пытаюсь сделать такой для себя челлендж в виде подтянуть свое тело до Таиланда, чтобы так немножечко там рельеф прессика был, попка, чтобы упруги была. Я начала чуточку заниматься спортом, так, чисто для себя. Многие почему-то думают, что я пытаюсь похудеть, но нет, я не пытаюсь похудеть. Куда мне худеть? Алло, вы че, кому? Я просто хочу реально себе что-то потянуть, чтобы попа... Ну, я уже, в общем, все это сказала. Ну и, в общем, мои друзьяшки сделали что? Они подарили мне спортивный а вот такой вот костюм. Я в нем уже один раз занималась, показывала вам его в сторис, Если вы подписаны на мой инстаграм, то его уже видели. И мне тут нравится еще очень сильно топик, который безумно круто выглядит. Секси, я бы его так назвала, потому что такая и сеточка игривая есть, и с обратной стороны сеточка, и сидит он хорошо, и что самое важное, в этом костюме очень приятно и удобно заниматься. То есть он как-то не стягивает, ничего такого нет, каких-то неприятных ощущений. Я просто занимаюсь и его практически не чувствую. Да, странное сравнение, но пусть будет так. И еще ребята подарили мне вот такой вот халатик из Виктории секрет розовенький с полосочками. И последний подарок, который э, мне подарили, естественно, Дениса. Я его оставила напоследок, потому что этот подарок меня, ну, реально шокировал, потому что я не ожидала того, что мне подарит Денис. Я догадывалась, что, в принципе, по нашей старой традиции, с ним он подарит мне какую-то вещь, потому что из года в год мы друг другу дарим какие-то вещи. Я ему дарю Томми то Томми Хилфегера какую-то толстовочку-футболочку, потому что он любит этот бренд, а он мне дарит Карла Лагерфельда, потому что я тоже люблю этого дизайнера Вечная ему память. Ну и вот, Денис мне дал первую такую коробочку, она была такая небольшая, и я, в принципе, примерно плюс-минус догадывалась, что там может быть. И когда я ее открыла, в принципе, я получила то, что хотела, это вот такие вот перчаточки от Карла Герфельда на одной стороне его кошечка, то есть на одной из рук, а на другой стороне, естественно, сам этот э, дизайнер. И последний подарок от Дениса, я реально, когда... Он мне его достал, я подумала, что это, скорее всего, какая-то сумочка. Он мне достал из пакета такой вот сверток который был обмотан холодным сердцем, то есть эльзочкой. И я почему-то подумала, что, ну, наверное, там какая-то, может быть, сумочка, небольшого какая-то, ну, типа кладчик, потому что обычно Дениска мне дарит кладчики. И когда я открыла, там было что-то черное. Я подумала, ну, сто процентов какая-то сумка, ну, по-любому такая глянцевая, как у меня предыдущая сумка от Карла Герфельда. И когда я открывала дальше, я увидела яблоко. Ну, Денис мне взял и подарил последний iPhone. Я расплакалась, серьезно расплакалась, потому что мне было одновременно жалко денег. Я одновременно ненавидела Дениса и думала, что вот я ему купила не такой дорогой подарок, а он мне купил дорогой подарок. В-третьих, я не ожидала такого подарка, потому что, когда мы были в Японии, и Лиси, ребята, сходили купили iPhone, я тоже очень сильно его хотела, но потом я себе самой сказала, ладно, купишь потом себе какой-нибудь либо следующий iPhone, либо поднакопишь, подождешь, пока это станет дешевле, и, собственно, попыталась унять свое вот это «хочу» на просто «ничего страшного», Дождешь. Не ожидала такого дорогого подарка, у меня никогда не было настолько дорогих подарков, и, естественно, я вот по таким вот причинам расплакалась. Но могу сказать то, что этот iPhone он получше моего предыдущего, тут получше камера. Я думаю, что если вы опять-таки подписаны на мой инстаграм, то заметили разницу, то что теперь меньше вот этих дурацких пикселей, более четкая картинка. Ну, в общем, я довольна такой покупкой, конечно, я охренела. Дениса чуть-чуть наехала и одновременно не была приятно удивлена. Пожалуй, это все подарки на сегодняшний день. Напишите, что вам подарили на Новый год. Очень интересно почитать об этом в комментариях. Пишите, кстати, как вы отпраздновали Новый год. Лично я по своей старой, давней традиции как обычно, чуть-чуть выпила и села играть за компьютер. Играла я в этом году в Видимака, потому что посмотрела сериал, который вышел на Netflix и, собственно, вдохновилась. Снова захотела видеть Геральта, захотела вновь мечтать о нем в своих снах. И, конечно же, большое вам спасибо, то что посмотрели это видео. Я очень рада, то что мы начали этот год вот таким вот ламповым видео. Да, оно небольшое, но я люблю такие видео, мне приятно их снимать, мне приятно их смотреть. Еще раз повторюсь, надеюсь, что и вам тоже. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока!